Добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра сан «Сангейтс» продолжает свои программы. И сегодня у нас понедельник, 18 июля. Сегодня передача, которая мы не планировали, но эта передача будет очень интересная, поскольку у нас на связи доктор Борис Увайдов. Ну, в данный момент доктор Увайдов находится на территории Украины, куда он прибыл по приглашению группы врачей, в которых он консультирует и их, и их пациентов. Я хочу напомнить для тех людей, кто не знает, я думаю, таких не так много, но тем не менее, кто не знает, что доктор Увайдов имеет почти 40-летний опыт в области исследования практики, естественного исцеления в Европе, Азии, США и России, является автором пяти книг, посвященных здоровью целитель, мастер альтернативной медицины, профессор натуропатии, психотерапевт, доктор психологии и питания, специалист без медикаментозного лечения, лектор и член American Health Federation, ну и много-много-много других титулов, которых будет... Перечисление, которое займет достаточно много времени у нас в эфире. Ну и вот эта прямая трансляция, по, кстати, по желанию наших радиослушателей, что почему доктора Увайдова так давно не был у нас в эфире. Вот мы с ним связались, и сейчас будет такая программа. Да и программа, да и тема нашей программы будет достаточно интересная, и это неординарная, в общем-то, тема. Дело в том, что речь пойдет об онкологии. Как мы знаем, на территории Соединенных Штатов у нас существует только единственный метод лечения раковых заболеваний. Это традиционный метод и другие методы, мягко говоря, не приветствуются. Но доктор Уайда сейчас он об этом расскажет, работал в течение очень многих лет на территории Мексики, на границе с США, но юрисдикция это уже мексиканское в общем-то правительство было поэтому там те методы были другие где-то пару лет назад вышел фильм который назывался The Truth About Cancer это многосерийный будем так говорить документальный фильм где были, много было различных интервью с врачами и еще раз тема очень и очень неординарная ну, давайте им поздороваемся с доктором Вайдом. Борис, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вот я обратно, как бы, пришел на передачу по просьбе Михаила вот, сделать программу о том, какие причины вызывает онкозаболевание. Сейчас, Миша, этот вопрос... Затрагивает весь мир, поскольку онкология только увеличивается. Если сейчас на планете болеет 9,5 миллионов человек вот, каждый год, то буквально за 7-10 лет будет болеть 20-25 миллионов. Это то при, есть, при том при всем, простите, я вас прирол, при том при том, что э, всего лишь там, скажем, 40-50 лет назад количество онкозаболеваний в мире было очень и очень незначительное. Особенно во время, в период Великой Отечественной войны. Их практически не было, да? Да, по статистике, опять-таки, статистика более-менее достоверная, что до революции, ну, до, до 17-го года, Америка была практически аграрной и фермерской. Вот, 80% населения американцев, они были фермеры. Ну, все было свежее, все свое, с огорода. Откуда этот рак? Рак это большие города, цивилизация, индустрия. Вот, это беспокойство, мы будем говорить, есть разные причины. Вот, как я сказал, и психологические, и ментальные, и духовные, и физиологические. Так вот, физиологические причины, вот, э, по, по статистике СТАП, э, по статистике Соединенных Штатов, были единичные случаи заболевания онкологическими болезнями. В 20-х, 30 -х годах уже десятки тысяч. В 50-х, 60-х годах уже... 3-4 раза больше, уже где-то э, до полмиллиона каждый год диагностировался рак. Вот, в 60-х, 70-х годах, значит, по предложению президента Картера, который выделил много десятков, может быть, сотни миллионов долларов для того, чтобы остановить рак. Вот, на научно-исследовательские институты и так далее, и так далее. А сейчас каждый второй, третий болеет раком. Не, не верите, да? Я когда сотрудничал и работал в институте сыроедения, это в Сан-Диего, это единственный институт в Калифорнии, Optimum Health Institute, вот, раньше он назывался институт Гиппократа. Так туда приезжает со всего мира лечить всякие болезни, и минимум 50% онкобольных. я там встречал очень многих, очень многих людей, высокопоставленных личностей. И среди них один оказался бывший советник президента, президента Регина. Вот что он мне сказал что в Америке осталось 3-5% органических продуктов питания. Значит, настолько все прохимичено и отравлено ГМО, что осталось 3-5% нормальной здоровой пищи. Кстати, я здесь, как 40 лет тому назад, питаясь органической хорошей пищей, вот, приводят из Молдовы, приводят из Узбекистана. Но такая вкусная еда передать не могу. Я просто плачу, когда сравниваю. От радости. Да, от радости. Вот, допустим, в Америке купить непастеризованные сливки или непостеризованные молочные продукты это проблема. Но ладостях, не, не положено, нас защищают. Отцел. От Такая прогрессивная страна, индустриальная и так далее. А не купишь молочных э, нормальных продуктов. Пастеризована одна из причин, почему он болезнь, это пастеризованные молочные продукты. Вот. Именно так, пастеризация, это... вы считаете? Ну, конечно. Она убивает все живое, она убивает э, витамины, энзимы. Но почему... Она переводит.. Я согласен, что она убивает, э, пастеризация. Но почему она является причиной онк онкозаболеваний? Значит, смотри, все, что ведет к ослаблению, расшатыванию нервной системы, иммунной системы, эндокринной системы, ведет к онкоболезни. Все, что нарушает законы здоровья и уменьшает сопротивляемость к инфекции везет онкоболезнь. Что такое онкоболезнь? Это последняя стадия дегенерации хронических болезней. Значит, любая хроническая болезнь ведет к раку. Вот. Но ну, я понятно вырезался или нет? Более-менее, хотя это не... Ну, я бы так сказал, не все причины и не главная, возможно, причина развития раковых заболеваний? Причин сотни, Миша. Я в своей книге «Победа над раком» написал это было, я написал ее в 2000 году, сколько уже прошло, 16 лет. Но сейчас я знаю еще 40 причин. Значит, 80 причин, минимум, которые я знаю. А может быть, сотни причин, которые я еще не знаю. Все они ведут к раку. Так вот, те, которые прочитали мою книгу, имеют хороший шанс никогда не заболеть раком. А те, которые не прочитали эту книгу, почему так важно? Потому что там мировая информация со всего мира. И заслуга это не только моя, а заслуга, как бы, ну если так выразиться русским языком, заслуга и Господа Бога. Который дал мне желание и соединял меня с мировыми светилами, которые и поставляли мне эту информацию. Ну, например, так, чтобы было ясно. Работаю я, значит, в международной клинике в Тихуане, живу в Сан-Диего. Значит, приходит ко мне... Вот у нас было четыре врача и президента в этой клинике. Я жил на втором этаже, работал на первом этаже. Приходит один известный, богатый актер, киноактер, наследственный. То есть у него отец тоже был киноактер. Он жил в Санта-Барбаре. Вот. У него умерла девочка от лейкемии. И вот он почему-то пришел в нашу клинику с целью отдать... Вот эту ценнейшую информацию, которую он собирал по, по миробезду, как он сказал. Богатый человек. Он делал все возможное, чтобы остановить рак у девочки. Вот. Но теперь, когда она умерла, он говорит, мне она не нужна. И он мне предложил, вот из четырех врачей, из пяти врачей, мне предложил. И как это понять, я до сих пор не понимаю. Но, а я понимаю, что это все от Бога. И вот эту мировую информацию я использовал в этой книге. Но таких было очень массово. Вся э, информация пошла мне в руки. Отовсюду. вот. И среди русских врачей, там было еще работали в других клиниках, два врача, но они умерли. И у них не, не было информации передать. Я единственный русский врач, который не только имел, но я и передал, и передаю в настоящее время эту нужную вот, информацию для того, чтобы люди не болели. И не боялись читать, не боялись читать. Если нет информации, человек не защищен дорогие друзья хочу напомнить нашим радиослушателям те кто сейчас в эфире нас слушает и те кто будет нас слушать в записи на канале youtube в фейсбуке о том что мы беседуем с доктором более с 40-летнего стажем врачевания действительно это будет называться не лечение а исцеление точнее доктор борис увайдов вы можете ознакомиться с, этим, с этой записью, как и с другими записями, на канале sungatesradio.com, на Facebook, на YouTube и задать свои вопросы, если таковые имеются, через Skype, sungates108, это наш Skype, где, пожалуйста, вы можете задавать вопросы и оставлять свои замечания. Борис, ну еще раз, вот та информация, которую вы получили, и Причины. Но существуют же ведь не только причины физиологического характера, а существуют причины, и, которые лежат далеко, не в области, скажем так, нашего вот этого физического тела. Это моральные, это какие-то этические, это какие-то даже кармические. Как вы к этому относитесь, именно вот к таким причинам? Я отношусь так же, Миша, как и ты. То есть я не зацикливаюсь только на физиологических, физических. Но главной причины я еще не сказал. Мы потом перейдем к психологии, к uh -huh. ментальным проблемам и духовным проблемам. Почему? Потому что я сам от рождения мистик. У меня две матери было. Одна, которая меня родила, а другая, которая воспитывала. Потому что моя мать, вообще женщина, не может воспитывать мальчиков. Отец все время, он офицер. На работе, на войне и так далее, и так далее. И вот по моему как бы внутреннему миру я покупал на черном рынке а, а, а, значит, оккультные романы а, Веры Ибановны Крыжиновской. Она была настолько талантливая, она была дочь генерала. Вот, еще до революции. Она знала пять языков. Ее в России не знали практически. Стали печатать ее а, только после Брежнева. Ну, знали самого генерала Крыжиновского. Uh, да, Крыжиновская. Так вот, она дружила с Балавацкой, была одна... Рерихов, вот. Это была одна компания. Художники Рерихи. Uh -huh. Так вот, она написала 150 томов. Я перечитал, ну, не все, конечно, но десятки, десятки, где-то 20-25 книг. И вот я воспитывался на этом, поэтому для меня это вся психология, вот это писовка. То есть я понимаю, что человек это не только э, тело, кости, кровь, связки, но это и душа, и это дух. И это не религиозное мировоззрение, хотя это не противоречит, но это состав человека. Поэтому врач, который не понимает, и не оперирует э, человека во время врачевания как духовное, как э, душевное и физическое, он никогда не вылечит ни одну болезнь. Ну, западный врач, мы знаем, оперирует только на уровне физического тела, естественно. Слышали? Более того, он даже не задает вопросы... Причин-то, может быть, много, к ним приходишь с, с какой-то проблемой сегодня врач. То есть, русские, те русские врачи, которые там давали когда-то, ну, не только русские, давали клятву Гиппократа, они, они даже спрашивали, чем болели родители, там бабушки, дедушки, потому что, ну, как бы, есть такое понятие о том генетических заболеваний. Сегодня врачи редко спрашивают такие вещи, поэтому, конечно... А дальше идти, дальше вот три единства человека, тело, дух, душа этого и в помине даже нету, в общем-то, для врачевания. Ну, я тебе скажу, что врачей я мог назвать врачей, которые выпускались из мединститутов сто лет тому назад. Потому что эта монополия, она образовалась очень давно банкирами, которые финансируют мединституты. Ну да, вы говорили, это пошло династия Ротсультов и Рокефеллера. Да, дело в том, что ну, люди, ну, не понимая, попадают в руки не врачей, а, а просто бизнесменов. Я бы назвал врачей это хирурги, травматологи и парамедики, которые спасают жизни. Я, Они врачи. Да, Они врачи. Вы, вы знаете, несмотря на тот высокий уровень медицины, который, особенно на нашей территории, Соединенных Штатов, все это отмечают, естественно, опять же, все познается в сравнении. Но вот я сегодня, вот не далее, как сегодня я слушал, ну, там, гуляю, слушаю, там как раз таки Бловатскую вот, и я слушал о том, что она рассказывает, как это такое может быть, когда Современная наука и, опять же, врачи, они еще и близко не продвинулись до того уровня, который был у наших далеких-далеких предков. То есть там она приводит пример, разоблаченная Изидия, она приводит пример, когда брали мумию, причем мумия, это вот, вот лежала, и пытались воспроизвести, как ее могли так запеленать. То есть брали по сантиметру, изучали и ничего не могли сделать, не могли воспроизвести. То есть, конечно, несмотря на все попытки борьбы, вот мы сейчас говорим в данном случае об онкологических заболеваниях, остается самый такой вот бич 20-го был и сейчас 21 века. Онкология. Значит, значит, чтобы ты знал, Миш, что значит, причина и исцеление онкобольных, там диабета, строка... Вот, гипертония и всех вот этих хронических болезней было еще известно врачам в 20 веке прошлого столетия. Но просто не дают врачам эту информацию для того, чтобы вылечивали. Почему? Ну, сам понимаешь, почему по соображениям бизнеса. Допустим, за онкобольного берут до полмиллиона долларов. А, а можно парк... вылечить, да, каким-то керосином или дедовскими методами там, практически за копейки. Борис, ну вот вы сейчас находитесь на территории э Украины и были в России, в общем, вы и предполагаете, но ну, там нет таких ограничений, которые есть у нас по определенным причинам, это мы знаем. Э -э и вы, ну так в частной беседе мы беседовали, вы говорили о том, что, э -э в общем-то, у вас есть методика, ну и недаром была написана книга, Победа над раком вами. Так вот методика, методика излечения э, раковых заболеваний. Скажите, э, ну мы не сможем обхватить в рамках одной только программы абсолютно все вопросы. Мы сегодня говорим только о причинах, но тем не менее, вкратце. Э, существует много разных заболеваний, онкозаболеваний. Их перечисление это займет там целую передачу. Проблемы, еще раз повторяю, в разного рода заболевания, они одни и те же причины или это разные причины все-таки? Если Сейчас мы говорим вам... о физическом. Да, значит, говоря о физиологических проблемах, значит, я буду говорить ну, о том, что каждый может меня проверить, что я говорю. Значит, был такой гениальный значит, ученый, Ройл Райф, которому было дано задание на государственном уровне. Он жил тогда в Сан-Диего. И ему Минздрав поручил, там было другое начальство, они действительно хотели потушить этот пожар в отношении онкобольных. И сказали, выяви причину и устрани эти болезни. Он первый при придумал электронный микроскоп. Это было еще где-то в 20-х годах прошлого столетия. Он сделал 40 открытий. Гениальный человек. И ему стали посылать значит, онкобольных. Он брал, значит, как бы биопсию, обследовал под электронным микроскопом и нашел вот эти паразитарные включения. И он делает выводы. Значит, если вот эти все опухоли паразитарные теологии, значит, нужно придумать что-то, чтобы уничтожить этих паразитов. И он придумал машину, которая называется Райф-машин. Вот первые машины его оригинальные были световые и звуковые. Звук в лечении сейчас приобретает все больше и больше оборотов как целебное средство, лечение звуком, да, ультразвук и так далее. И вот э, он из 16 раковых больных вылечил все 16 вот этими машинами. Сейчас стали делать райт-машины э, вибрационного характера. То есть, э, То есть в чем о, принцип э, работы такой машины, еще раз? Э, принцип заключается в том, что... Все опухоли, вообще болезни, это низкочастотные вибрации. Значит, вот эти вирусы, бактерии, паразиты, они вибрируют с определенной частотой. А эти приборы, которые он изобрел, он настраивал на такую же частоту, и во время резонанса они погибали, яичница получалась. Ну, может быть, вы мне поправьте, если я ошибаюсь. Была у нас такая, я имею в виду, у нас на территории Соединенных Штатов, врач, она бактериолог, вообще-то говоря, Хильда Кларк. И она написала очень, очень много книг, и она делала такой запор, это называется. Совершенно верно. Вот Этот это вот... человек правильно. Она, значит, второй ученая, она написала очень много книг, и включая, значит... Доктор науч... Шульц еще такой есть. Есть Шульц, да, но вот именно Хильда Кларк, она тоже придумала другого типа машину, но все они подобны тому терапевтический эффект, это вибрации. Да, и она более того, она и говорит как раз таки в подтверждение того, что вы говорите об этом докторе, о том, что раковые заболевания это и есть вот эти микроорганизмы, вот эти вот бактерии, Все которые есть. мы их трактуем как раковые заболевания, а на самом деле это какие-то там страшные клещи, я читал, в общем-то, есть у меня есть книга, Большая толстая на английском языке, их несколько книг, кстати, под тоже исследование, как вылечить рак. Более того, у меня даже эта машина где-то есть. И, то есть, вы считаете это именно так или нет? А, ну вот смотрите, вот Хильда Кларк, да, но это же неординарный врач, да, это ученый человек. Она доказала это. И вот эти ее Zepard машины, они были очень популярны в Америке. Вот. Но она была гонима. Почему? Потому что она как бы была конкурентом с этой монополией, ее как бы посадили. Ну, это ясно. Она мешала им. Третьи ученые, разные времена, они не знали друг друга. А вот Свищева посвятила 25 лет в лаборатории и сказала, что рак и все вот эти значит, болезни сердца. Болезни внутренних органов, кожные болезни, это все вирусы, бактерии, паразиты. Она сказала, что это трихомониаз. Кандидоз, вирус папиллома, герпесы, все энтеровирусы, потом глистные инвазии. Они все это источник, главный источник всех болезней, которые ведет к Остановите эти паразитарные болезни. И рак исчезнет, испарится. То есть э, логично предположить, что э, те, скажем, методы, которые используются сегодня, современные методы э, в лечении таких заболеваний, они, э, может быть, и убивают эти микроорганизмы, эти бактерии, но, к сожалению, они убивают весь организм вместе с ними. Поэтому, конечно, наверное, было бы логично, в общем-то, применять вот этот, эту методику. И действительно, да, запрещалось, ну, где-то проскальзывал на самом деле. Ну, вот скажите, а вы в своих, в своих методиках, вы используете их методы или у вас свой метод все-таки? Да вы что? Я рак не лечу. Нет, нет, я не говорю, что вы лечите рак. А, ну, смотрите, я когда сотрудничал в клиниках, я знал mm -hmm. десятки клиник. На территории Тихуаны более 50 клиник. Я сотрудничал с 10 клиниками. Везде эти машины, озоновые машины, blood irradiation therapy, но ну, вся альтернативная медицина. Там амегдалит, витамин В-17. Все это нелегально в Соединенных Штатах. За это сажают. И дают минимум десятки лет тюрьме. Вот. Поэтому я онкологию не трогаю. Меня предупредили. Хочешь жить спокойно? Не занимайся и вообще не работай с онкологией. Я имею право говорить, я имею право писать книги. Но лечить должны только ласенс-онкологи. Понятно. Поэтому, да, мы не говорим сегодня о лечении. Поскольку э, не имеем права, поэтому... То, что называется, дисклеймер. Вот мы я это объявляю о том, что мы сегодня не говорим о методах лечения, то есть где-то они существуют. Мы сегодня говорим о причинах заболевания. Ну, вот вы некоторые из них озвучили. Так? Скажите, а есть статистика, допустим, стран? Ну, вот вы сейчас живете в данный момент, вы живете в Украине, в России. Ну и вы говорите, там есть можно приобрести непастеризованные продукты. Опять же, те продукты, которые вы покупаете на рынке и в магазинах, они свежие, это не ГМО, генетически модифицированные. И что, статистика заболеваний раковыми там меньше, чем у нас в США? В Америке больше, где либо. Намного? много? Я не, не, не знаю, насколько, но, но по статистике, каждый второй-третий болеет раком. Каждый второй-третий? Да. Каждая второй-третий это... семья. Это? Вымирает это... целая семья. Я это много. Детей. Но дети болеют. Когда я работал, девочки 15-16 лет. Хорошо. Значит, у меня к вам вопрос другого порядка. Существует понятие, ну, не знаю, опять же, это генетические болезни или это кармические болезни. У меня есть своя точка зрения на этот счет. Но скажите, как возможно такое, что если учитывать о том, что вот мы вот питаемся этими продуктами, как вы озвучили, и умирает, вымирает семья. А как насчет прошлого поколения, допустим, в семье? кто-то заболел раком. А оказывается, вот у этого человека мама или папа болела раком. А у тех еще болели раком. Как тогда это все значит, сопоставить? Смотрите, значит, уже давно, вот сто вот лет этой цивилизации, каждое поколение уменьшается иммунная система, сопротивляемость, резервные силы. То есть Получается медленное вымирание. Напоминаю, такой гениальный писатель, как Джек Лондон, в 20-х годах, произнес интересную фразу. Третье-четвертое поколение городских жителей обречены на вымирание. Как он мог в 20-х годах предсказать это? Значит, он... А Эдгар Кейси, Эдгар Кейси, все его знают, да? У меня 20 книг его были. «Спящий пророк», Sleeping Prophet. Uh -huh. Он никогда не ошибался. Слепая Ванга говорила ну, 80-90% правды. И предсказывала, ее сбываясь. Вот Что-то не сбывалось. Эдгар Кейси предсказывал 100% правды. Так вот он сказал... Что город держится благодаря деревенским женщинам, и город пополняется из деревень. Только э, вот этими деревенские женщины, которые живут настоящей жизни натуральной, могут кормить и рожать здоровых детей. Так вот каждое поколение уменьшается, все сопротивляемость, которая ведет к болезням и раку. Те, которые живут в городе. Конечно. Mm -hmm. А так вот такой просвещенный человек, как Ошо, да? просветленный человек, он очень много ну, написал книг, и ему он жил во времена президента Регина. У него было 90 машин. Кстати, несмотря, он был очень просвещенный, просветленный почти. Но 90 машин был. Любил он то это, машины любил он. Нет, народ его любил. И дарили машины. У Брежнева, знаете, тоже было. Да, так вот он сказал, что он видит своим внутренним взором, будущее. люди будут жить в небольших городках. 10-15 тысяч. А Потому вы знаете. Он... А? Да. А вы знаете, какова была э, оптимальная численность э, города? Э, Ведические, в те дальние, давние ведические времена, оптимальная численность. Я знаю, что вот Вавилон был самый крупный город того времени. Вот. Но ну, он насчитывал где-то ну, максимум 100 тысяч. Вот. Mm -hmm. Это самый большой город в мире был. Это во времена еще Александра Македонского. И, кстати, он был круглый. Вот. Архитектура тогда была совершенно другая. Почему мы строим вот эти треугольники, четырехугольники? Они укорачивают жизнь. Они э, нарушают кровообращение биополя. Сначала биополе нарушается, потом кровообращение нарушается. И сокращается жизнь минимум на 10-15 лет. Это научные труды ученых. Поэтому э, такая наука, как э, Вастру Шастра а далее это был фэншуй, они не любят каких-то вот таких углов, прямых углов. Они там все такое вот овальное, закругленное. Вот. В природе а, нет этих углов. Это нет, человек да. сделал по глупости своей. Да. А вот птицы и вообще грызуны, все у них круг, У них нет этих треугольников, и вернее квадратов. Одним угу. словом, да, человечество так. ушло от ну, райской жизни. Человечество ушло, может быть, не от райской жизни, а ушло от э, натуральной жизни к э, природ, природной, да, природной жизни. И, в общем-то, это объясняется. Те самые э, два миллиардера, они ведь, как это все происходило, они же, в общем-то, с чего все начиналось, э, э, решили дать общее глобальное образование э, на, в деревнях и селах. И они сказали, что получить это глобальное образование можно только в городах. И поэтому началось глобальное переселение из деревень в города. И города стали увеличиваться, расширяться. Для чего это было сделано? Для того, чтобы сделать бизнес. Понятно. Потому что получить образование вот наши колледжи, наши университеты, это именно для этой цели. Вот эти все учебники и так далее. И так далее. Но на самом деле, те люди, которые жили там, они точно так же образовывались, в общем-то, имели возможность образоваться. Ну, вот так получилось. Теперь мы пожинаем, понятно, плоды, но... Вы упомянули о том, что человек – это триединый человек, Это об этом мы в наших программах постоянно говорим. Это тело, дух, душа, это body, mind, spirit, это, это все понятно. Ну вот хоть немножко у нас не так много времени есть до окончания нашей программы, вот э, психологические причины, да, пока духовные, мы до них дойдем. Вот психологические причины э, заболеваний какие? Значит, смотри, любые отрицательные эмоции, зависть, гнев, неразрешенные проблемы, страх особенно, вот, э, агрессия вызывает выделяется адреналин, суживаются сосуды, получается венозный застой. Физиологически, я не сказал, одну из главнейших причин – это венозный застой. То есть там нет циркуляции. А такой ученый, как Отто Вомборг, он получил дважды Нобелевскую премию, за то, что доказал, там, где нормальное кровообращение, там есть где достаточно количество кислорода, питательных веществ, и микро-макроэлементы, там никогда не будет опухоли. Значит, тот опухоль растет там, где нет нормального кровообращения, застой. Современная женщина особенно, и вообще конторские работники, у них постоянно венозный застой. И в нижних конечностях, значит, в мозгу густая кровь. Вот один ученый так сказал, что если будет нормальная кровь, нормальная консистенция и иметь все необходимые компоненты, человек никогда не умрет. Вот, так вот эти отрицательные эмоции тут же выделяет адреналин, адреналин суживает сосуды, получается застойное явление. Значит, психология связана с физиологией. 50% женщин, которые поступали к нам в клинику и лечились, имели агрессию, ненависть к родственникам, ненависть к мужу, ненависть там, к этим людям. Вот эта вот агрессивная энергия, она является одной из главных причин Возникновение опухолей. Значит, это психология. Дальше отсутствие духовности. Почему? Потому что духовность человек, он как, бы, он как бы связывается с космическим сознанием, или его называют Богом и так далее. И у него получается душевный покой. И где бы он ни был и так далее, он знает, что Бог ему поможет. А поскольку наша душа соединяется с этим космическим сознанием, там вся информация, как быть здоровым и счастливым. Значит, человек должен больше жить душой, не умом, потому что ум заблуждает человека. Вот. У женщины лучше развита интуиция, но не всегда она подключается к этой интуиции. А ум всегда обманывает человека и ведет себя как проститутка. Вот. вот нам надо людям научиться доверять своей душе. В душе вся сила, в душе вся мудрость. В душе нет слова «не могу», «не знаю», «болезни». Потому что человек был сотворен Богом, Создателем. По образу и подобию. И поэтому человек, как Бог, может творить на земле. Значит, внутри уже есть вся сила душевная, чтобы побороть любую болезнь. Но это подсознание или душевные силы надо раскручивать. Они находятся в зародышевом состоянии. Я этим тоже занимаюсь. Даже не надо сюда приезжать, я могу это по скайпу сделать. Я могу настроить человека так, чтобы раскрутить это душевно и переписать, и стереть. Допустим, если у него рак, стереть информацию, что он болеет раком. Потому что сама информация, что он болеет раком, включает механизм смерти. Борис, мы еще не упоминали нашим радиослушателям о том, что вы еще и лицензированный гипнолог. Ну, это тоже важно. И мы, кстати, возвращаясь на несколько лет назад, я помню, как организовывал такое шоу, у нас было два человека в Соединенных Штатах. Один был при гости из России, был известный врач у нас, который живет в Соединенных Штатах, в Чикаго. И вы были на скайпе, и мы говорили о именно гипнозе. Вы сейчас сказали о том, что вы можете, вот так сказать, убрать, стереть эту программу. А вы пользуетесь гипнозом в этом плане или как? Конечно, конечно. Почему? По-другому. По это, это дано от Бога. Uh -huh. И не использовать эти резервные силы, э, ну глупо. Uh -huh. Ведь, вы смотрите, олимпийцы используют только 6-7% резервной силы. А Эйнштейны, гениальные ученые, 12-13%. А остальные почему не используются? Эти громадные резервные силы. Мне это легко сделать, потому что я... После окончания медицинского института много лет учился э, в институте имени Бехтелева, психоневрологический институт имени Бехтерева. Uh -huh. Я на отлично учился. Мне это легко, это у меня с способности. способностью. Поэтому э, сколько раз вот у меня благодарности, я переписываю, что у него не рак, а дурак. Он забывает о том, что он болеет раком. И внутренние силы самовосстанавливать за род без единой таблетки. То есть там, нам даже не надо вот эти зепры, нам даже не надо не машины, надо. которые Это, там в Тихуане. Да. Понятно. Представляете, Теперь... какие колоссальные силы внутренние имеет душа человека. Теперь который... я понимаю, почему да. Почему тот человек, который, вот актер, который пришел, он обратился именно к вам. Да, возможно. Возможно. Возможно. сколько у меня случаев было, таких вот, если я буду рассказывать, но человек не может верить. Почему? Потому что у него опыта нет. Вот. Пока он сам не прочувствует, он не может поверить. Вот. А это как бы получается сверхъестественная сила. Ну да, она у каждого, она есть. Но просто не каждый научился пользоваться. Эдгар Кейси пользовался, кстати. Вот Эдгар Песи, что делал? Я делал еще в Ташкенте 40 лет тому назад. Он что чуть делал? раньше. Да. Что а -а -а. делал Эдгар Песи? А -а -а. Он входил в транс. Его научили йоге, Я не знаю, у кого он научился. А когда он был пацаном, врачи его списали. Он был безнадежный. И его вылечил гипнолог. Вот, Врач-гипнолог. Потом его, он сам научился ходить в транс. Так вот, бессмертная душа Ему говорила, что делать для того, чтобы вылечился Иванов. А жена вела протокол. Он сам ходил в транс. И душа уже говорила. И вот так он вылечил 30 тысяч инвалидов. И ученый Совет Минздрава США, они устроили специальную лабораторию для исследований, как это все работает. И до сих пор его труды изучается по всему миру. До сих пор существует, во-первых, работает сайт его имени Эдгара Кейси. У него было, да, ну, у него, собственно говоря, был человек, который вводил его в транс. Но интересно, что тут далеко, это называется хроники Акаши. Мы делали, я делал несколько тоже программ. и это действительно очень интересно. И э, в это, по-моему, на территории э, Калифорнии или в... Нет, нет, нет. Это нет? он родился и жил в Вирджинии Бич. В Вирджинии, да, да, да, там там, да, совершенно верно. Это памятник, по-моему, да, да, но я имею в виду, что есть институты, э, которые изучают его наследие. И сегодня С это очень, э, э, э, э, так сказать... Ну, не знаю, много есть последователей сегодня. Раньше как-то я не сталкивался, а вот сейчас много. То есть сейчас обучают этому, как входить в хроники Акаши, как читать. И есть люди, действительно, которые входят и читают. Причем читают они не только вот то, что сегодня происходит, они читают и прошлые, в общем-то, жизни. И отсюда становится ясно, ну, об этом мы поговорим в следующих программах, потому что мы уже туда заходим более серьезную о отрасли, что ли, более так не лежащие на поверхности. Это не физиология, это не физика, это даже не какие-то эмоции отрицательные, которые действительно да, разрушают. Борис, у нас есть еще пять минут времени так сказать на сегодня, чтобы закруглить нашу программу, но мы будем возвращаться, дорогие друзья, эта программа записывается, мы ее будем видеть и слышать еще раз, и мы продолжим. Естественно, в следующий раз мы продолжим нашу программу о онкологических заболеваниях. Борис, что вы хотели бы добавить? Что бы я хотел добавить? Вот интересный момент то, что можно научить родителей переводить детей из естественного сна в гипнотический и их воспитывать. То есть гипноз применяется во всех сферах деятельности: педагогической да, в обучении, в медицинской сфере, в спортивной сфере, но ну, практически везде, вот, допустим, для того, чтобы прогресс, да, я делал несколько раз фотографическую память. До десятки было. Вот. Одна, помню, дочка Рабая одного Равина, во Флориде. Она поступала в мединститут, у нее вообще отсутствовала памяти. И моя была в панике. Я за три сеанса ей поставил фотографическую память. Одному студенту поставил фотографическую память. Он... У нас есть кандидаты. Я уже даже знаю к вам на урок, на консультацию. Дорогие друзья, обращаюсь к вам. Кому надо память улучшить, да, правильно? Да. Или с помощью стрим. своих да, внутренних ресурсов, пожалуйста, обращайтесь к нам. Я озвучу еще раз наши координаты. Это тройное w sungatesradio.com, sungatesradeo.com. Это телефон тоже. Можно позвонить, кстати, 1847-226-9956. И это Skype Sungates. А Солнечное оборот» есть на конце «Сангейтс» 1.08. И кто хочет получить вот такую консультацию или урок от Бориса Увайдова, пожалуйста, мы вас свяжем с ним. Мы, в общем-то, планируем сделать какую-то такую конференцию, онлайн-конференцию с Борисом Увайдовым, куда мы пригласим всех желающих в ней поучаствовать и задать вопросы. Это не будет радиопрограмма, мы заранее это объявим, но это будет в будущем. Uh, Борис, ну, все здорово, замечательно, как всегда, ваши программы, наши беседы очень и очень интересные, познавательные, поучительные. Uh, и мы вернемся к нашей программе, ну, полагаю, так, в следующий понедельник, да, если ничего у вас не изменится. Да, вроде бы так. Миша, просьба к себе, вот эту книгу «Победа над если тоже сделает добро народа, перед Богом, перед совестью, ее надо распространять. Потому что они никто не знает. Покажите ее, если она у вас рядом. ее, только электронные книги у меня. У меня а, 5 окей. книг написано. Я пять посылаю. И практически не надо кончать мединститут. Вот. Для этого десятиклассное образование достаточно, чтобы это все понять. Я это как бы талантливо выразил все запутанное, непонятное, сделал все понятно чтобы не врачи понимали и пользовались этой информацией. Хорошо. Дорогие друзья, вы знаете теперь уже, о чем идет речь. Есть пять книг, написанные доктором Борисом Увайдом. Одна из них – бестселлер «Победа над раком». В принципе, электронный вариант, да, он, он есть, он существует, да, он даже и у меня находится, когда-то мне Борис его презентовал. Но если у вас есть такое желание ознакомиться с этим материалом, пожалуйста, позвоните нам, обратитесь и мы всегда найдем способ, чтобы она вот эта литература к вам попала. А кроме этого, есть 10 дисков, насколько я помню, да, у вас? Или 20 даже. дисков и 20 аудио. Ну вот то, что uh -huh. мы записывали. И еще до этого я два года тоже говорил по радио. Очень много интересных тем в отношении и психологии, и физиологии, и духовности. У меня разные были и парапсихология. Вот. Ну, просто хочу поделиться с людьми. Ну, это вот. здорово и замечательно, и мы с Вами не первый раз встречаемся и много раз мы с Вами встречались на разных каналах, на живом радио мы встречались, когда я вел программы у нас в Чикаго, ну и на интернет-портале радиоцентра «Сангейтс» мы тоже встречаемся уже достаточно регулярно и каждый раз эта программа, она что-то новое нам дает, приносит. Борис, спасибо вам большое за ваше время. Мы будем встречаться с вами, встретимся с вами через неделю в это же время. То есть это 9 часов вечера по Москве в Чикаго, час дня. Всего вам доброго. До свидания. До встречи, друзья. До встречи. До свидания. До свидания. Всего доброго.